Здравствуйте, друзья. Я обещал рассказать о разблокировании транзита по железной дороге в Калининград и о вывозе зерна. Это вызывает массу конспирологических теорий. У нас любят смешивать, знаете, смешались в кучу кони люди. Если что-то происходит в один момент, тут же начинают рассказывать о том, что это общая договоренность, что вот в обмен на открытие транзита в Калининград русские разблокировали экспорт зерна по черноморских портов. На самом деле события эти, хотя и близки по времени, но друг с другом никак не связаны. Так уж заведено в мировой практике, эта специфика всегда существовала и существует сейчас, что существуют, естественно, негласные договоренности. Точно о них ни я, ни кто-либо другой, не будучи допущен в высокие кабинеты, знать не может. Строить предположение, надо, исходя из принципа бритвы Акама, то есть находить наиболее простые решения. Ну, возьмем транзит в Калининград. Мы знаем прекрасно, что формально возможности, так сказать, законным образом в соответствии с европейским законодательством ограничивать этот транзит, их, их не было, даже с учетом санкций. Что из России в Россию перевозятся какие-то грузы и товары. Литва формально, выполняя, естественно, американские вказивки, рассказывала о том, что так как это, это подсанкновенные товары проходят территорию Евросоюза, они здесь находиться не должны, мы это запрещаем. Но мы понимаем, что в России с Европой, с Евросоюзом существует масса экономических связей, которые до сих пор не закрыты. Европа, как мы знаем, страдает от собственных санкций. Это факт. И естественно, они вовсе не хотят ужесточения этого бремени, которое ложится на них из-за этих санкций. Поэтому, собственно говоря, и разблокировали транзит. Это и поставки газа, это и поставки удобрения, это и поставки продовольствия, это и поставки э, титана с наших предприятий для Airbus. Это много чего. То есть здесь предметы для торга, даже не связанные никак с зерном, сохраняются. Причем само зерно Европу не интересует от слова совсем. Понимаете, Европа зерном обеспечена прекрасно, она самодостаточна. Поэтому для нее нет необходимости вот в этом открытии зернового коридора. А вот что касается зерна, то здесь роль Эрдогана достаточно важна по силу ну, во многом личных качеств Эрдогана, потому что ему страстно хотелось все эти годы, это уже документально подтверждено, я много он не скрывал, стать лидером в регионально, стать лидером мусульманской умы, возглавить мусульманский мир. У него это не получается. Турция окружена врагами. У него нет ни одного друга. Можно считать Азербайджан, но вы понимаете, что по сути это Азербайджан с Турцией не ограничит. Да и ко всему прочему, но ну, слишком маленькая страна для Турции, и для их амбиций. А все остальные враги большие, мощные, сильные и не очень, но многочисленные и злобные. И Эрдогану важно любое сейчас международное звучание, а с русскими он договаривается с тех самых пор, как мы помним, еще неудачное покушение на Эрдогана, попытку вооруженного переворота, русские оказали довольно существенную помощь, и не, не являясь ни в коем случае ни другом, ни союзником, ничего, он тактически ситуативный союзник, с которым постоянно за эти много лет уже выработался масса механизмов взаимных уступок договоренности, которые так или иначе выполняются. Где-то при в первом же в удобном случае, естественно, не выполняются. Но в целом, Эрдоган хорошо понимает, что потеряв поддержку России, он потеряет и власть, и жизнь. Потому что, по сути, натравить на него Иран, Ирак и все остальные страны вовсе не сложно. Что произойдет, если курды начнут получать оружие, тоже было известно после того, как турки сбили наш самолет Неожиданно начали гореть леопарды да, в большом количестве, зверинец резко поуменьшился, начали сбивать вертолеты, а тогда еще поставили очень и очень ограниченное количество оружия. То есть, в данном случае, Турция здесь на крючке. Поэтому говорить, что кто-то кого-то там к чему-то нагнул, не приходится. Будет контроль за этими зерновозами. Мало того, мы прекрасно понимаем и то, что существенно на ситуацию в мире, в которой экспортируется ежегодно полтораста с лишним миллионов тонн зерна, вот эти 5-6 миллионов тонн с Украины, дополнительно к тому миллиону месяц, которые вывозится, существенной роли не сыграют. Что будут есть граждане Украины на этой зимой, пока неизвестно, это будет видно по факту. Но суть в том, что Эрдоган прозвучал, он повысил свой рейтинг, он повысил свою самооценку, он поучаствовал в международном договорняке. Россия же, по сути, ничего не потеряла, потому что хотя и говорят, что «Ой, там будут вот этими зерновозами поставлять оружие киевскому режиму». Пока мы наблюдаем, что оружие киевскому режиму прекрасно идет через территорию сопредельных государств, через ту же Польшу, и никто этому потоку оружия не мешает. Никакой необходимости зерновозами возить это оружие на самом деле нет. Вот. А то, что этими зерновозами могут вывозиться оружие из Украины, ну, возможно, но вывозится и сейчас. Европол недаром уже открыл представительство Молдавии и официально заявляет о том, что оружие с Украины уже попало в Европу. И мало того, есть информация о том, это официальное сообщение представителя Европола, что и тяжелое вооружение из Украины уже попадает в Европу. То есть зерновозы здесь по стоку Это вот шумиха для... с продовольственной проблемой в мире, для разрешения которой. Россия вот делает такой добрый жест и мало того, сейчас тыкает пальцем в киевский режим. и Говорит, ребята, разблокирование, разминирование портов – это ваша проблема. Как вы ее будете решать? Ну, решайте. Решите прекрасно. Если найдутся капитаны, которые согласятся вести, они найдутся в конечном итоге. Ну когда и сколько, неизвестно, ну, пожалуйста, вот и отвечайте. Если там какой-то зерновоз сорванет на этой мине, ну понятно, что это будет ответственность киевского режима, хотя, конечно, будут кричать, что это русская провокация. Ну, а по остальному, кстати, я бы не строил лишних конспирологических теорий, потому что не нужно усложнять жизнь. Все достаточно просто. Европе нужен газ, нам нужно взаимодействовать с турками, туркам нужно показывать свою значимость. Ну, он нужно изображать, что он тоже в чем-то участвует и что-то решает. То есть каждый решает свои, собственно, частные проблемы, в результате чего появляются подобные договоренности. Ну, а Третья мировая война, в том виде, в котором она сейчас развивается, позволяет... Одновременно и воевать, и достигать каких-то договоренностей, результатами которых недовольны все стороны. Ну, я напомню, что любой нормальный договор, хороший взаимовзвешенный договор, является таковым только в том случае, когда обе стороны недовольны тем, на каких условиях он был заключен. Ну, это пока все. Всего вам доброго. Посмотрим, что будет дальше. До свидания.